Друзья, всем привет, с вами группа компании ТСС, и сегодня вместе с вами посмотрим на наш новый сварочный аппарат ТСС ЭВА ММА-160. В поставки данного сварочного аппарата входит кабель с клеммой заземления, кабель с электрододержателем и, конечно же, гарантийный талон. Данный аппарат имеет два режима работы. Режим ММА для работы со штучными электродами с различным видом покрытия и режим Тиглиф – аргонодуговая сварка углеродистых нержавеющих сталей и их сплавов. Поджиг дуги осуществляется касанием. Аппарат имеет регулируемые функции горячего старта и форсажа дуги, а также мгновенный антистик – функция антизалипания электрода. Аппарат подключается к сети 220 вольт. Сварочный ток в режиме ММА и в режиме Тиглифт составляет от 20 до 160 ампер. Диаметр электрода для режима ММА от 1,6 до 4 мм. Вес данного аппарата 4 кг. Гарантия 12 месяцев. Ну что ж, теперь давайте поближе рассмотрим наш аппарат. На передней части аппарата у нас есть разъемы для подключения кабеля с электрододержателем и кабеля с клеммой заземления. Также есть возможность смены полярности. Выше у нас есть вентиляционные отверстия, через которые аппарат у нас дышит. Также сбоку эти жабры у нас имеются. И LSD-дисплей с ручкой и регулятором, совмещенной с кнопкой. Сверху на аппарате у нас расположена ручка, которая автоматически складывается для удобства перемещения нашего аппарата. И есть, конечно же, крепление для ремня, для того, чтобы мы могли с легкостью повесить его на себе на плечо и работать на разных площадках, где нам будет удобно. На задней части аппарата у нас расположился провод для подключения к сети 220 вольт, Тумблер включения и вентиляционные отверстия для продувки нашего аппарата. Подготовить данный аппарат к эксплуатации очень просто. Берем кабель с клемой заземления, подключаем в разъем и кабель с электрододержателем. Также в разъем. В зависимости от той полярности, которую вы используете. Теперь наш аппарат готов к эксплуатации и мы переходим к практическим испытаниям. Практическое видео по данному сварочному аппарату вы можете посмотреть, перейдя по выплывающей подсказке в правом верхнем углу вашего экрана. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Обязательно оставляйте комментарии и свои вопросы под видео. До встречи в следующих видео.